Жить сердцем – это не волонтерство. Вы подумайте об этом. Я еще знаю волонтеров, которые ненавидят людей, на которых волонтерят. Я знаю воспитателей, которые ненавидят детей, бухгалтеров, которые ненавидят бухгалтерию, сотрудников, которые ненавидят свою работу, своих директоров, своих, с кем они там работают. Да? И вся их помощь, благодарность и любовь гасятся этим. То есть ты там поблагодарил мил мир пять минут а потом ты поненавидел неделю своего директора или президента или депутатов или еще что-то я сейчас речь веду о том чтобы вы задумались что когда вы что-то хотите получить вы это должны думать не через хочу поиметь а через как как ты что отдашь чтобы это получить домашнее задание пишите напишите список своих желаний и напротив у кого написано уже напротив каждого написать что вы будете давать. Как пример еще раз я приведу пример. Хочешь ребенка задумайся, что противоположное, да? Это мать хорошая мать. Если ты хочешь замуж, подумай, какой ты женщина, ты хорошая, какой ты хочешь быть хозяйкой хорошей, женой, супругой, любовницей этому мужчине своему. Да, как этого достичь, не ждать, когда придет хороший муж и тебе сделает счастье. Вы пишете там по 50 пунктов, каким он должен стать. А вы вот такому мужику, который будет вот эти 50 пунктов обладать, вы ему нужны вообще? Точно. Поговорил с несколькими, оказывается, они не такие. И они нафиг ему не нужны. То есть нужно думать о другом. Хочешь ты машину, что тебе нужно? Дать, чтобы у тебя было это задумайтесь дом тебе нужен что тебе нужно если ты хочешь там какую-то профессию обрести каким человеком ты должен стать чтобы у тебя это было и еще раз призываю напишите что вы выбираете эго или отдачу брать или давать если вы выбираете брать а многие люди выбирают брать и ничего больше они не выбирают ничего давать они не собираются то просто вот примите свое я эгоист и все и с этим живите дальше думайте через свой эгоизм как вам извернуться кого там обмануть или перед у кого там лизнуть перед кем на цирлы встать чтобы получить свои желания вам до волшебника очень далеко поэтому думайте вот как через через свою эгоистичную жизнь через свое восприятие мира как эгоист думайте как вы как эгоист можете этого достичь ищите более работу там какую-то оплачиваемую ищите людей щедрых добрых которые дураки просто так вам будут что-то отдавать ну какое-то время я думаю будут потом куда-то денутся потому что мне кажется никто не хочет просто так отдавать все хотят взаимообмен но если вы понимаете что это должно быть в балансе брать давать значит начинаете думать что вы будете давать